И всем привет, с вами снова Sky Скайзекит. Сегодня я вам покажу такую карту под названием э, «Приключения рыбака». Спасибо, что приходите мою карту все в сундуке. Правила сюжета. Сюжет первый. зовут Витя, вы рыбак. Э, вы, какой чудесный э, сегодня день. Клев будет хороший. Надо взять еды с собой, задание. Подняться на второй этаж и посмотреть, что я в сундуках. Офигеть, правило, э -э следовать по сюжету, это все, что я захотел только читать. Так, э -э говно, э -э -э. Ага. и вот так все, так и так, грибка не нужно. Так, еда уже вся сгнила. Сундук паутины за сломалась. Это скоро. Мда. Прич причин достаточно. Надо в город идти. Еще окна разбиты и дверь сломана. Денег у меня нет. Подам свою рыбу. Задание взять вещи из сундука и идти на Пирс. Спасибо. Пошел на Пирс. Сюжет три, сюжет четыре. Давай. да, рыба нужно. 64. четыре. Чтобы за десять умаза продать. Задание поймать четыре рыбы. Офигеть. Читать. Когда выполнишь поймете, что есть задание сюжета. ну на на на на на на ну, вот так, давай, ну, да, ну тебя. Ну и что будем делать? Хотя. Так пошло. Пошло, поехало. Ну, ну-ну, а ну -ну, весь. рыбка большая, а маленькая, весь. Вот так. Вот так и еще одна. Так, ну, ну, давай. Где рыба? Оп, вот так. О, нет. Рыба мастер? Да чтоб в тебя? А, четыре рыбы думаю хватит. Все четыре. Була правильно вообще точно. Занялись сюжета 3 три. Вы рыбы достаточно, можно идти в город. Задание идти в город по тропинке. А где? Вот эта тропинка. Это вы называете тропинкой. Охренеть. Так, там что есть? Вся тропинка заросла. Не забыться бы. Опа-на. Да. О нет, что с мостом? Он Наполовину разрушен. Да. Что? И. Ладно. Что делать с мостом? Прыгать, не вот что делать. А еще можно снимать тусы и бегать. Но все-таки, думаю, нам снимать трусы себе, как не надо. Мы просто возьмем землицы. Российские. Матушки земли. Всего лишь кусочка ее наторем от нее. Еще. Да, ⁇ -мо ⁇ Я сказал кусочек от земли, а не от моей жизни. Так, так, так. Вот новый мост. Лучше, чем старый. Потому что старый был ненадежный, как оказалось. И поэтому он скончался. Ладно, пойду дальше. Далеко нам идти, наверное, до этой деревни. Блин, кто знает, как команда останавливает дождь. Поставь утро. А, я с радостью бы. Ага, я с радостью, да вот уйдут дождик. Дальше дорога хорошая. загляну-ка я к леснику Джеку. Может он знает, что с мостом? С что с мостом, да? Иди по факелам. Да. Даже оттуда ввел. Этот дом. Что за... Нет, нет. Может, это что за дом есть? Что? Что за... Нет, нет, нет. Может, что за дом есть? офигеть Он бы много. Вот это вот так бы сразу. Вот так вот сразу бы, я говорю. Так бы сразу бы. Ступаться все будет. Ну на 54. Тоже неплохо. Может тут жив пойду по следам крови? Ну, правильно, что? Хм. Что за маска? Фу, не голова, Еще одна. Следы ведут. Но там никого нет. Надо смотреть пруд получше. Там никого нет. Ох. Надо смотреть пруд, пруд, пруд получше, да? Говоришь. Бедный Джек. Записка Джека. Если кто-нибудь это читает, значит меня уже нет. Какая-то лига высших масках скелета. Ходит тут и всех убивает. Свету вам бежать в город. Ох они. Задание. Беги. Город по той дороге. Спасибо. Спасибо. А знаю, мало что-нибудь появится? Я, конечно, надеюсь, что что-то здесь будет вот я так, между делом. Так, где-то вон она, тропинка идет. Вот так вот. И вот так. А, -а, -а там дальше все горит, а Опять все горит. Так, что же фирма Стаса? Да будут прокляты те, кто это сделал. Сюда лучше не падать, надо ос осмотреть дом. А, надо спорю, зачем мне падать туда. Пс, вообще не понимаю. Собаку надо взять с собой, ее хозяев уже нет в живых. Ты моя хорошая, вставай, корова толстая. Вставай. Ты чё, ты не поняла меня? Ну ладно. Как хочешь, я... а я отстану от тебя. Так. что полезно в сумяке? Так, видимо, все было так быстро. Он даже оружие не успел взять. Возьму-ка я его вещи. Ему-то не нужно бутылочкам. Бутылочка Алексея старого Джонса. Года неплохо. Можно выпить задание взять вещи э, собаку и идти дальше по дороге эх да уж делать мне конечно нечего ну, собака она меня сушится ты посмотри она меня сушится а если я ей ударю она не будет сушиться ну ладно идем дальше по тропинке нажми на время один так вот фирма немного осталось ну же два главных осталось да а картошечки картошку то дашний сезон открытый угу. я не понимаю нафига почему блин все это то. так Видимо, это была засада. И тут обкуренная корова. Мне показалось, там идти глаза фигово. Так, что здесь? Нажми почти пришел. Сон на время один. Да вообще, чем я больше нажимаю, тем дождь идет все быстрее и быстрее. О, да, коровка ты у нас обкурилась, ура Так, что за Что за Сила уничтожила такой большой город? Давайте. Всем спасибо за... за просмотр. Ждите второй части. И с вами был Sky the Kid. Прошу прокомментировать видео, поставить лайки, подписаться, ну, это все зависит от вас, захочете ли вы это сделать или нет. но я вас, конечно, вам же не трудно, наверное, нажать палец вверх, там, написать коммент, там, или подписаться, ну, что-то такого. В общем, э если что, пишите в комментариях, то, что, ну, что я снимаю неправильно, что я делаю правильно, что ну, вообще, оцените меня. В общем-то, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.